Кем бы ты ни был, и чем бы ты сейчас не занимался, остановись. У меня к тебе один вопрос. Чего ты хочешь? Очень просто. Чего ты хочешь? Потому что есть такое, чего ты в жизни просто так не получишь. Оно не придет к тебе само. Это не произойдет, пока ты будешь просто мечтать и ничего не предпринимать. Тебе нужно хоть что-то сделать для этого. Для начала хоть одно направленное действие. А потом еще, еще и еще. И так до тех пор, пока ты не получишь желаемого. Ты можешь остаться на том же уровне, где ты находишься сейчас. Это проще всего. Но ты не можешь, находясь там, где ты есть, надеяться достичь желаемого, действительно, что-то важного для себя в жизни. Поэтому, на какие жертвы ты готов пойти, когда настанет твой переломный момент, когда ты реальными глазами посмотришь на свою жизнь? Потому что всегда есть кто-то лучше тебя. Ты не единственный, кто хочет поступить в лучший университет и не единственный, кто хочет стать успешным. Задайся вопросом, чем ты лучше других, какие навыки у тебя есть, почему именно ты должен поступить в университет либо получить хорошую должность, что в тебе есть такого, чего нет у других, почему именно на тебя должны обратить внимание. Реально, задумайся над этим. Ты должен основательно переосмыслить ход своих мыслей. Ты должен перестать смотреть на боль, как на что-то негативное. Все дороги к успеху пролегают через боль. Когда ты идешь к успеху, ты должен идти через дорогу боли и несправедливости. Если бы это было бы просто, все бы это делали. Ты должен сделать все, что в твоих силах, чтобы ты смог добиться того, чего ты пытаешься достичь. И суть вот в чем. Ты должен прилагать больше усилий, чем человек, который пытается достичь того, чего и ты. Ты должен быть морально сильнее. Будет нелегко, но идя по этому пути, ты должен прочувствовать эту боль. Ты достоин жить той жизнью, которой ты хочешь жить. Идея. Всего лишь одна идея из человеческого сознания может возводить города. Идея может изменить мир и переписать историю. Простая идея, которая может все изменить. Всегда стремись к тому, чтобы не жить пустой жизнью.